Привет! Уже давно пользуюсь банковской картой для путешествий тиньков All Airlines, поэтому пора сделать обзор. Что-то в ней хорошо, что-то не очень, отзывы в интернете сильно отличаются. Но личный опыт всегда круче. Сам пользуюсь и меня все очень даже устраивает, главное включать голову. Постараюсь рассказать все нюансы, что это за карта такая, какие у нее плюсы и минусы. Все как есть. А потом вы уже сами решите, стоит вам ее оформлять или нет. Приступим. Лайфхак. При заказе карты по секретной ссылке под видео, вы получаете один год обслуживания по кредитке бесплатно. Надо сделать только одну любую покупку. Потом закроете карту, если не понравится, а так целый год страховкой бесплатно попользуетесь. Страховка покрывает коронавирус. Почему All Airlines моя основная карта? Есть такие люди, типа меня, которым интересно искать выгодные предложения и получать с этого профит. Например, банковская карта с возвратом 2% с каждых 100 тысяч рублей трат приносит по 2 тысячи рублей на халяву. Если тратить по 100 тысяч каждый месяц, то это уже подарок в 24 тысячи рублей в год. Неплохо, и это ноль усилий. По сути, деньги из ниоткуда. Я периодически тестирую разные банковские карты, проверяю их в деле. Карта Тинькофф All Airlines стала моей основной картой для России и за границы. На текущий момент я уже компенсировал билетов на 72 тысячи рублей. А также у меня теперь нет необходимости покупать страховку путешественника, так как она прилагается бесплатно к карте. Да, можно вообще подобрать кучу карт, каждую под свою категорию покупок, бензин, продукты, travel. Но для меня это уже перебор, слишком много времени будет отнимать, да и держать все условия в голове задачи не из легких. К тому же многие банковские карты только выглядят привлекательными, а по факту, например, у открытия travel возврат аж 4%, но миллион исключений, когда его не начисляют, и поддержка просто ужас. Альфа-банк travel постоянно меняет свои условия плюс они довольно сложны для выполнения. АК БАРС с возвратом 10%, очень мутная контора, могут взять и не заплатить. В итоге я пробую новые карты, но все равно опять возвращаюсь к тиньков All Airlines. Вот такие дела, условия, плюсы и минусы. Плюсы. 2% возврата за любые покупки в России и за границей. 3% возврата за покупку любых авиабилетов, и 5% возврата за покупку авиабилетов, жд-билетов и туров на сайте tinков.ru/travel. 10% кешбек за бронирование отелей на Букин и 10% за аренду авто на Rentalcars или и Букинс. Переходить на эти сайты на тиньков.ру/travel. Цены те же самые, я сравнивал. Также сохраняется скидка Genius на отеле. Хорошая годовая туристическая страховка от Тиньков Europe Assistance, которая покрывает даже коронавирус. Я ей уже пользовался несколько раз, отлично сработали. Действуют первые 45 дней каждой поездки, количество поездок не ограничено. Страховая сумма 50 тысяч долларов. Действует по всему миру, включая Россию, 300 километров от места проживания. Входит страхование багажа, активный отдых, включая горнолыжку. Раз в год полис надо продлять. То есть страховка вечная, пока не закрыл карту. Отдельно такая страховка будет стоить не меньше пяти тысяч рублей. Первый год обслуживания по кредитке бесплатно, если закажете по секретной ссылке. Хороший курс конвертации при покупках за границей и в интернет-магазинах в валюте. Намного лучше, чем у других карт, типа Сбербанка. Карта изготавливается пару дней и вам привозят ее прямо домой. В других банках надо неделю ждать и два раза идти в банк. Кредитная карта удобна сама по себе. Ваши средства лежат под процентами, а тратите вы заемные. Или, например, удобно депозит при аренде авто именно на кредитке замораживать вместо своих личных средств. Тем более прокатчики всегда только кредитку требуют для оплаты и депозита. Некоторые отели тоже могут спросить кредитку. Собственно, это все. Выглядит все круто, но что же на самом деле? Переходим к минусам. Мудреная схема компенсации милями. Ее надо знать заранее. Стоимость второго года и последующих лет – 1890 рублей в год, так как первый год вы получите от меня бесплатно. Но, если траты в месяц от 50 тысяч рублей, то всегда бесплатно, и тогда выгоднее брать с подарком в 3000 миль. А по дебетовой All Airlines нужны траты от 20 тысяч рублей для бесплатного обслуживания. Дебетовка для тех, кто боится кредиток. На сайте tinkov.ru travel цены на некоторые авиабилеты выше. Но возврат 3% за авиабилеты на любом сайте мы имеем всегда. А 5% за авиабилеты надо считать, где выгоднее будет. У Тинькофф билеты купить и получить мили, или же купить в другом месте. К слову, в этом году на 15 перелетов у меня три раза билеты у теньков. Тревел были выгоднее. СМС-оповещение об операциях стоит 59 рублей в месяц. Но можно отключить. Как потратить мили All Airlines, нужно всего один раз разобраться. Весь возврат начисляются в виде миль, хотя это название условно, ведь одна миля равно 1 рубль. Эти мили копятся на отдельном счету, и ими можно компенсировать только покупку авиабилетов. Как происходит компенсация в мобильном приложении или интернет-банке, есть список всех операций по покупке авиабилетов. Выбираете нужный билет и нажимаете «Компенсация милями». Сразу же вам приходит на счет сумма в реальных рублях равная стоимости билета. Профит. Билет как бы достался бесплатно. Минимальная стоимость билета, который можно компенсировать – 4000 рублей. Минимальный порог списания – 6000 миль. Далее с шагом в 3000 мили, то есть 6000, 9000, 12000, 15000. Если вы купили билет за 5000 рублей и захотите компенсировать покупку, то спишется 6000 миль. Если билет стоил 6100 рублей, то спишется 9000 миль. Если билет стоил 10 тысяч рублей, то спишется тысяч миль. Понимаете, в чем подвох? Теперь уже, когда понимаешь всю картину, звучит все похуже. Но у меня пока получается нормально компенсировать. Мили хранятся 5 лет, и за такой период уж точно будут выгодные перелеты. Надо подождать, подкопить, а не списывать сразу первый попавшийся. Лайфхаки, как списывать мили, для тех, кто летает аэрофлотом. Покупаем у них на сайте подарочные сертификаты, оплачивая карточкой All Airlines. Номиналом сертификата должен быть под удобное списание миль – 6000, 9000, 12000, 15000, 18000 рублей. После покупки можно будет сразу компенсировать мили. И далее этими сертификатами оплачиваем полностью или частично билеты Аэрофлота. Вообще ноль потерь на милях будет. Точно такая же схема с сертификатами от Anetvotrip, которые можно тратить на отели или билеты. Ну и при бронировании отеля на островке, транзакция идет как покупка авиабилета, которую можно будет компенсировать милями. Как правильно пользоваться картой, не компенсируйте невыгодные билеты. И вообще, чем большая сумма миль будет списана за раз, тем меньше потери в процентном соотношении. Лучше подождать и подкопить. Мили же хранятся 5 лет, не торопитесь. Отключите страхование долга. Это дополнительная услуга и она стоит денег. Поставьте лимиты на траты так, чтобы при воровстве карты с нее могли потратить лишь небольшую сумму, например 10-20 тысяч рублей. Лучше почаще менять лимиты в мобильном приложении перед покупками. Никогда не снимайте с кредитки тиньков All Airlines наличные, выпадете из бесплатного периода и попадете на проценты и комиссию. Сразу после получения карты поставьте лимит 0 на снятие наличных в мобильном приложении. Никогда не вылезайте из бесплатного периода, гасите задолженность вовремя раз в месяц. Иначе будут проценты. Последние два пункта – это основные принципы использования кредитных карт. От их незнания и появляются отрицательные отзывы в сети. Я вот уже лет 10 пользуюсь кредитками и еще ни разу проценты не платил и не собираюсь. Как вариант, присмотритесь к дебетовой тиньков Airlines. Отдельно был обзор и про обычную дебетовую карту тиньков, которая очень нужна за границей. Обязательно посмотрите этот обзор на канале. А какими вы картами пользуетесь? Напоминаю, при заказе карты по секретной ссылке под видео, вы получаете один год обслуживания по кредитке бесплатно. Ссылка в описании. На этом наш обзор подошел к концу.